Всем здравствуйте! Большой всем привет из Казахстана, из клиники доктора Лурье. Мы только что завершили курс из четырех процедур, и вот можно подвести итог. Я обратилась к доктору с жалобой на тревожное расстройство и расстройство сна, вот. и сейчас смело можно сказать, что Значительная часть тревоги, значительная часть жалоб, с которыми я обратилась, исчезли. И самое интересное ощущение было, прямо после первого сеанса, такое чувство было, что во мне разомкнулось какое-то колоссальное напряжение и появилось невероятное ощущение широты и какой-то такой звенящей ясности в уме, которая сохраняется по сей день. Вот, и очень надеюсь на, на продолжительный эффект этой терапии. Вот, доктор – невероятно прогрессивный врач с очень широким видением и своим пониманием, что такое болезнь что такое человеческое здоровье. Вот. И это очень близко к тому, что я сама думаю по этому поводу. Поэтому с доктором было очень легко и приятно общаться. И очень здорово, что в клинике очень уютно и нет ощущения, что находится в больнице со всеми специфическими запахами и кушетками больничными белым кафелем и а, прочими вот этими вещами то есть а, дружелюбный персонал очень вкусный завтрак вот, и а, конечно знание доктора очень обнадеживают вселяют надежду в то что действительно такими вот нетрадиционными методами можно Существенно улучшить свое здоровье. Вот. И большая благодарность доктору и всем коллегам. Очень приятно у вас побывать. И очень здорово, что вообще такое знание сейчас доступно. Я нашла эту клинику в Инстаграм. Очень благодарна этой площадке за то, что есть такая возможность. Спасибо всем большое.